Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Кролики-Кролиководство. Дорогие друзья, я хочу извиниться, что не было так долго видео, целых почти два года. И вот, наконец, продолжается контент, продолжается моя мини-ферма. Так, я вам хочу в этом видео показать клетку с маточником, которую я сделал из простого рабочего стола. Сейчас я скажу размеры вашей вот, вот этой клетки, скажу размеры. Так, длина самой клетки у нас выходит метр двадцать пять А ширина, по-моему, сейчас точно скажу вам Я хотел сделать 70, но мне чуть-чуть не хватило Два сантиметра не хватило Так, клетка у меня с маточным отделением С маточным отделением вот таким Ящик был для картошки, для картошки был ящик. Нашел такую петлю, вот, прикрутил. Так, вот так она открывается, надо ее еще обжечь. Вот внутри сам крутил на саморезы. Вот так открывается, вот так она внутри. Надо будет ее еще обжечь вот такой большой горелкой. Потом я вам сниму видео. Так, вот тут я Сделал досочки и у, у чуть уже дырку сделал, потому что там она сильно широкая была. Забил, нету ни щелей, ничего, нормальная такая клеточка, с сеткой на полу, с сеткой, тяжеленькая вышла. Крыша с USB, так, я ее буду обжигать. Вот такая вот дверца широкая, вот. Вот тут две защелки, вот так вот. А тут я хочу сделать, убрать вот эту сетку, вот эту вот сетку убрать и поставить с большим очком для сеника. И тут такой сеник сделать, вот. И тут у нас есть еще одна клетка. Делаем клетку мы. Хочу сделать два яруса клетку. Вот, в такой же ширине, высоте и ширине, вот она, из металла будет. Я тут прикручу сетку, на дно и на боковушке, еще сверху будет вот такой, точно такой же ярус. Вот такая вот клейка выходит. Давайте я вам в следующем видео покажу моих новых кроликов. Мальчика, девочек, у меня три самки сейчас через дня два три нет три четыре тихо собака тихо три четыре я буду их покрывать и постараюсь для вас видео заснять ладно дорогие друзья тут у нас собака собака привет у нас ладно не забывайте подписываться на канал нажимайте свои лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить видео а с вами был как всегда канал Кролики и Кролиководство Всем пока